я встречусь с мужчиной, буду рассказывать ему там то-то, то-то, вот что он будет там чувствовать и так далее. Послушайте, каждый мужчина, который встречается с женщиной, если эта встреча не деловая, хочет в итоге с этой женщиной переспать. И он хочет ее и хочет ее в постель. Других задач не ставит никто, сколько бы по возрасту этому мужчине не было. Именно поэтому знайте, что это самое важное, чего хочет мужчина. Поэтому не нужны эти рассказы все, как обычно хомутает мужчин. Женщина встречается с мужчиной, после этого говорит, я не против, после этого там прижимается там, и так далее. После этого мужчина идет на это, и после этого она старается в постели показать, что лучше, чем этот мужчина, не существует. И говорит ему, милый, любимый, после этого говорит, ты самый лучший, мне в постели никогда не было хорошо с тобой. А дома что он получает? А дома он получает жену свою, которая может молчать, которая ничего не скажет, которая относится к этому крутине. И таким образом, а дома что он там, получает стройную красивую, здесь получает не стройную. И... Но женщина думает, ну я же делаю для детей, ну молодец. Для детей делаешь, поэтому он и живет. Потому что если нанимать кого-то для детей, то это будет дороже. Сделайте себя такой женщиной, чтобы мужчина вас желал. Правда, это такая особенность. И спите с мужчиной, даже если вам нравится, не нравится, холодно, не холодно и так далее. Говорите, это было просто сегодня, невероятно. Это было восхитительно, даже если это вам сто раз не нравится. Вот.